Всем доброй ночи. Итак, на алтаре благовоние В древние времена сжигали траву. Сейчас можно взять благовоние, поскольку нам в этом ритуале нужен дым дым, который уходит в небо то есть поднимает наши слова, распространяет пространстве. Зеленая свеча как символ Солнца, поскольку то есть связано с культом солнца, солнцепоклонничества. И вода как символ вечности, но ну и кроме всего прочего мы знаем, что вода обладает памятью. И все, что человек передает воде, вся информация она принимается молекулами воды и способна или губить, или излечить. Не просто так. В древние времена бабушки шептали на воду, давали выпить человеку, и проходила боль, проходила хворь, проходили страхи и так далее. Вода очищала и уносила из организма или из подсознания, поскольку воде было дано такое задание. Данный ритуал несложный, простой, но очень эффективный. Называется «Спиридон солнцеворот» для исполнения желаний. Немножко объясню. «Спиридон солнцеворот» вообще э, – это 25 декабря. В древние времена говорили э, «солнце на лето, а зима на мороз». То есть с 25 декабря – Зима окончательно вступала в свои владения, и солнце уходило на покой. И начиная с этого времени нужно было чествовать Мару зимних духов. Жрецы и колдуны позже э, подготавливали зимние алтари, есть зимние алтари, есть летние алтари. Это я объясняла, сейчас не будем об этом. Но Спиридон Солнцеворот, именно как бы день Спиридона Солнцеворота 25 декабря. Однако солнце, само Солнце называли Спиридоном, сиятельный по разным версиям, это слово означает в переводе. Потом, когда наступило христианство, поскольку люди не так легко отказывались от своих праздников, то соединили это время с днем памяти христианского святого Спиридона, который был настолько праведный, что даже река могла значит, течь вспять в обратную сторону по его указанию-приказанию, что даже однажды, когда он наказал, неправедного, недостойного человека, а потом узнал, что его хотят казнить, он пришел и, судья из уважения к нему, отпустил его. Но слово «спиридон» – яркое солнце или сиятельное солнце – это древнее имя, и кто-то, может быть, из верующих христиан и носил это имя, кто-то, может, и стал святым. А может, это собирательный образ, потому что большинство христианских святых, на самом деле, в реальности не существовали. Многих из них придумали. Но вот для того, чтобы переключить, так сказать, народ от язычества к христианству, соединили это время и назвали в честь, в память о святом Спиридоне. В древние времена изображали, то есть... Шили куклы с таким мужичком, с длинной рыжей бородой, который держит в руках солнце или круг, символизирующий солнце. Считалось, что солнце в это время поворачивается на лето. Однако, кроме того, что спириндон, солнцеворот, именно считался 20-25 декабря, в любом случае, с передоном Солнцеворотом называли э, ту силу, которая могла повернуть Солнце э, зари на закат и обратно. То есть сила, поворачивающая Солнце из одного положения в другое. Понятное дело, что Солнце никуда не поворачивается, мы сами крутимся вокруг Солнца. Однако в магии, в тонком мире, если уж дословно солнце, поворачивается. То есть оно не стоит на месте. Да? Солнце двигается. А значит, можно с помощью вот этого догмата повернуть все дела в те русла, в которые нам нужно, чтобы наше желание исполнилось. Этот ритуал нужно делать днем. Покупайте золотую свечу символизирующий солнце. Наливайте бокал воды и ставите благовоние. Можно конусообразно, любой, любой источник дыма. Начитывайте шесть раз. Нужно погасить эту свечу, потушить. И э, спрятать до того момента, пока ваше желание не исполнится. А ждать вам не особо долго, потому как это сильный ритуал. Как только исполняется желание, вы зажигаете эту свечу, она должна догореть. И вот когда догорит, выносите вместе с монетами и водой, вода из дома, ну маленькой баночки, лишь ну, бутылочки, неважно, выносите, наливайте под корень дерева. И говорите, пей, напивайся, тянись к спиридону и ветвями касайся. Оставляйте эти монеты, агарок свечи и молча уходите. Эту емкость, с которой воду выносите, можете забрать и не засорять природу. Итак... Какие желания могут быть? Ну, предположим, чтобы вас взяли на эту работу, чтобы найти нужную работу, чтобы вам указали, как это сделать. Ну, еще, например, суметь... Ну, судебные дела не очень подходят в этом деле. Это больше всего должно касаться вашего предназначения чтобы вам помогли, чтобы вас направили куда нужно, может быть вот знаете как вот именно то желание, которое вот-вот должно получиться, но никак вот препятствия какие-то. вот должны вас например направить на бесплатное обучение, какие-то курсы и у вас вот никак не получается пробить эту стену. проводите, называйте коротко и четко ваше желание выполняйте все как нужно, и через несколько дней вас туда направляют. Это желание не должно касаться вернуть мужа, не знаю, найти любовь, там совершенно другие ритуалы. Здесь именно вот в плане своего предназначения, чтобы, например, может быть, вашу статью издали где-то, где хотели издать, не получилось, чтобы вас заметили при собеседовании и так далее. Касаемо больше своего предназначения искания себя, поисках себя, чтобы найти себя, найти себе хорошую работу, хорошую должность и так далее. Я надеюсь, все поняли, о чем речь. Итак, что делать с водой? Половину выпить и половину воды, значит, нужно помыть лицо и руки. Полностью использовать. Проводить нужно днем. Я ночью провожу, потому как ну, я не провожу, а просто вас учу, обучаю, как сделать. Дарю. Итак, слова заговора. О, Спиридон, солнцеворот! Поверни солнце на восток, а мою просьбу исполнив срок. Поверни удачу до везения в придачу в сторону меня. Пусть. Пусть удача моим братом станет, а везение моей матушкой. Прошу и заклинаю, свою мечту призываю. Прошу и получаю. О, спиридон ворот, поверни солнце на восток, а мое желание исполни в срок. Прошу, чтобы, коротко сказать, например, да, помогите в этом и в том вопросе. Как каждое утро солнце над землей поднимается, так и мое желание сбывается, И словом колдовским скрепляется Ключ, замок, язык. Заклинаю! Ос О, Спиридон, солнцеворот! Поверни солнце на восток, А мою просьбу исполни в срок. Поверни удачу до везения в придачу В сторону меня. Пусть удача моим братом станет, А везение моей матушкой. Прошу и заклинаю!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 использовать как вам сказала а после когда все получится далее в начале было сказано что нужно делать и как откупаться всем удачи